Здравствуйте, меня зовут Виктория Залеская. Если вы зашли и смотрите это видео, значит вы на моей страничке. А видео, которое вы увидите, это про маленького мальчика, который недавно родился. И полностью он из силикона. Росточек его около 50 сантиметров, и он уже продается на аукционе eBay. Скоро будет продаваться в ВКонтакте, вы можете приобрести, написав мне в Одноклассниках, на ярмарке мастеров. Вот такой вот симпатичный малыш улыбчивый. Он изготовлен из медицинского силикона Экофлекс на платине, Экофлекс 30. Ну и сейчас я вкратце покажу, расскажу про него. Значит, Глазки у него стеклянные, стекло производства Корея. А реснички приклеены, бровки нарисованы. Вот такой вот ротик, а в ротике есть вот такой вот язычок, десенки. Все как у настоящего ребеночка. Он средней мягкости, довольно приятный, на ощупь бархатистый. Вот такой вот малыш ищет маму сейчас. Аккуратненько достаем ручки, когда мы переодеваем ребеночка, мы берем лучше всего с локотка вытаскивать. Потому что если тянуть за пальчики, это очень опасно. Пальчики растянутся, они тоненькие и могут повредиться. А, забыла сказать, что этот малыш у него есть функция. Он пьет и писает. Ну, его можно, конечно, купать в ванной. Он может плавать. Единственное, что его нельзя сильно натирать губкой, потому что краска очень нежная. Сам малыш на ощупь бархатистый, но его можно обрабатывать э, тальком, чтобы к нему не прилипало ничего. Вот такие волосики у нас русы. Волосы можно тоже мыть шампунем, потом укладывать даже пенкой. В этом ничего нет такого страшного, ничего не произойдет, будет эффект влажных волос. Вот. Ну и малыш, как я уже говорила, все наши малыши принимают сосочку как для новорожденного ребенка. Так как рост ребеночка около 50 сантиметров. Одежка ему понадобится тоже, как для новорожденного мальчика. Снимать памперс я не буду, так как YouTube не любит голых младенцев. И он уже удалил пару моих видео. Поэтому вот так смотрите на мальчика. Сейчас сзади покажу вам. И все. Если интересуют какие-то определенные вопросы, вы можете мне задать в комментариях я по мере возможности вам буду отвечать вот так вот лежим такие ножечки. когда вы переворачиваете малыша надо придерживать головку обязательно если вам понравилось видео то ставьте ставьте лайк под этим видео подписывайтесь скоро будут еще другие видео обзоры сейчас в работе новый новая силиконовая кукла робот аниматроник это тоже девочка так что ожидайте вот пишите мне я вам постараюсь ответить всего всего хорошего пока